Приветствую вас, представители знака Зодиака Близнецы. Посмотрим, что принесет вам март. Начало месяца супер-пупер благоприятное. 1-2 числа будет очень четко работать аспект, который может принести вам удачу, везение. И для вас эта сфера будет связана с коллективом, а также вашим дружеским окружением. Может быть, это какая-то любовь, у вас возникнет может быть это какое-то очень будет важное торжественное мероприятие в вашей жизни причем интересно так что все это дело будет образовывать точный аспект секстиль к вашему солнышку но не ко всем а к тем которые родились в середине периода близнецов ну, я назову примерные цифры, числа плюс-минус. Ну, это где-то, ну, я думаю, что первая декада июня. Вот для вас тут удача может сложиться. Тем более, что тут еще и Марс проходит. Прям что-то очень интересное. Ну, потом расскажете, если захотите. 3 числа. Меркурий перейдет в рыбы. Так, рыбы для вас это карьера это статус ну, и также это еще вы знаете, что для тех кто занят в сфере ну, кто работает на удаленке с программным обеспечением вот тут для вас возникают интересные какие-то новые возможности Увеличивается контактность, очень много контактов А еще Меркурий он отвечает за общение, за коммуникации Вот Как будто бы по вашей вот сфере деятельности появляется очень множество различных новых коммуникаций вот Некоторое такое оживление появляется И плюс еще очень важные качества этого Меркурия в рыбах это загадочность, это манипуляция, это сказка, иллюзия. Поэтому имейте в виду. И такое. 7 числа состоится очень интересное событие. Двойного характера, я бы даже сказала. Первое. Плутон перейдет в рыбы и будет там находиться более двух лет. На самом деле... Для мирового, мирового общества это неплохой, неплохой аспект, а лично для вас он связан с какими-то важными переменами. Значит так, если вы работаете с программным обеспечением, занятой в сфере медицины, киноиндустрии, фармакологии, психологии, юридической сфере, то для вас здесь начинается длительный период, каких-то инновационных изменений. Что-то тут у вас перестроится, переиграется, трансформируется, может быть, появятся какие-то новые правила, новые клиенты, какие-то другие возможности. ну Таким образом Сатурн будет влиять именно на вас. Еще... Учитывая, что Сатурн в этом знаке ну, слабоват немножко, мягко говоря, очень важно во всем соблюдать честность, договорённость, всё должно выполняться. И при таком положении очень легко будет выводить на чистую воду любых нарушителей законов. Имейте это в виду, занимаясь тем делом, которым вы занимаетесь. Плюс в этот же день еще образовывается полнолуние в знаке Зодиака Дева. Дева для вас это четвертый дом. Ну, вероятнее всего, да, это что-то может быть связано с картина, то есть какие-то новый этап, начало нового этапа, вот окончание чего-то старого и начало чего-то нового, связанного с вашей социальной реализацией, с вашим семейным положением тоже может быть. Статус, ну, что-то интересное будет происходить. Ну, то есть начинается новый этап, новый виток развития с 10 по 11 смотрим, что тут у вас вырисовывается за картинка. Так, а картинка такая: значит, для работы, для каких-то важных передвижений, договоренностей и для. Подождите, да вы тут вообще будете сами что-то, что-то будете, будете сами очень активны и проявлять напористость в том, чтобы с кем-то встретиться, о чем-то пообщаться. Вы будете в прекрасном расположении духа, захотите, может быть, увидеть тех, кого вы давно не видели, о ком-то заскучаете. Но судя по тенденциям с 14 по 17, смотрите, чтобы вам это потом не вылезло боком. Потому что период 14, особенно по 16 первых три дня будут такие особо важные, когда будет образовываться квадрат. Как раз вот из дома вашего статуса и карьеры к вашему личному Марсу. Ну, я думаю, что вы можете сами лично спровоцировать какой-то или скандал, или какую-то неприятную ситуацию. Ну, вплоть до увольнения, подумайте, а надо ли вам это. Тут благоприятно будет Венера. Переходить из Овна в Телец. Телец у вас связан с 12-м домом. Все тайное, скрытое. И ну, как-то мне что-то кажется, что вы, начиная с вот 17 марта, вам захотите себя какие-то полномочия снять, от чего-то отказаться. И захотите больше предаваться каким-то собственным личным удовольствием и станете более эгоистичны, наверное, потому что Венера, она очень любит все такое дорогое, изысканное, любит наслаждаться, но, возможно, и в вашей жизни на некоторое время появятся такие тенденции. Хорошо, давайте дальше смотреть. 19 числа, тут еще, вообще, Март такой богатый на события, но хорошо, что все личные планеты прямые так, ну, много различных переходов, движений, он как-то так быстренько очень идет, прям вообще так раз, очень незаметно пройдет, быстро. 19 марта Меркурий перейдет в Овен, Овен это для вас зона дружбы, общения, коллективов, поэтому тут вы будете максимально активны, вам захочется со всеми встречаться, общаться, передвигаться, что-то организовывать, ну, прям вообще такие активные, активные. 21 числа начнется новый астрологический год также он совпадет с Новолунием, с Сандиака Овен и как это на вас повлияет, да очень хорошо повлияет, я думаю, что для вас ну, ближайший год будет очень благоприятным поскольку он придаст вам знаете, вот много вашей личной активности, вот какую-то особую вашу личную и, судя по аспектам, вам будет много идти на пользу. Значит, много передвижений, много общения. Вы и так разговорчивые. Тут прям вообще, прям еще больше. Столько активности. и как-то вам все легко это будет удаваться. Будете порхать весь ближайший год. Такое ощущение, что вам удастся, знаете, сразу вот как-то так удерживаться на ну, двух стульях. То есть... Успевать делать все то, что вам нужно, будет очень легко. 25 числа будет интересное событие, когда Марс перейдет в знак зодиака Рак. Для вас это сфера финансов. А это означает, что вы активизируетесь на ближайших там несколько недель. В том, чтобы активно зарабатывать, займетесь своей финансовой сферой, будете искать либо новые источники, либо в стар... Да, начнется благоприятный период для тех, кто хочет поменять место работы или повыситься в должности. Ну вот, самое то, самое начало. начало 27-го Плутон перейдёт из знака зодиака Козерог в Водолей. Он здесь пробудет до 10 июня. Кстати, до ваших дней рождения, ну, до половины из вас. Затем он снова вернется на некоторое время в Козерог, потом снова Плут, э, в Водолей. Что несет Плутон Водолея? Он несет глобальные, трансформационные мероприятия, связанные с общей свободой. То есть уходит уже вот эта вот вертикальная власть, уходит диктатура, ну, в глобальном смысле, и Постепенно все мировое общество приходит к тому, что всем землям одинаково важны, одинаково равны. В общем-то идет также ускорение развития в сфере космической сфере ну, со всем, что связано с механикой, роботами для вас, чем это хорошо, да тем, что Плутон будет формировать к вам тригон, к вашему солнышку вот пока он тут будет ходить, а здесь он будет находиться достаточно долго, Точно не помню, то ли 20, то ли 30 лет, но 20 это минимум. Поэтому не переживайте, он по всем вам пройдется и придаст, даст каждому из вас какие-то новые возможности. Очень придаст, даст вам возможность быть влиятельными, важными, поможет вам реализоваться в какой-то сфере жизни, которая имеет для вас огромное значение, но вообще Плутон для вас идет по девятому дому, а это что у нас? Это сфера за заграницы, это сфера ну, всего, что далеко, высоко, духовная сфера. Увеличение контактов, дружбы, связи, работы с людьми издалека, в общем, много чего интересного будет происходить. Далее до конца месяца будет формироваться еще интересные аспекты на которые стоит обратить внимание. Во-первых, вас ожидают э, какие-то приятные свидания, приятные события в личной сфере, которые вы не особо хотите афишировать. Плюс еще, э, стоит отложить на конец месяца решение Каких-то очень важных вопросов. Потому что здесь у вас настолько здесь легко все будет складываться. Но я вижу, что здесь вот как-то финансы. С финансами можете как-то что-то порешать, в чем-то определиться. Финансовая сфера активна и легко. Очень что-то легко будет для вас происходить. Для желающих заглянуть поглубже в эзотерическую часть данного прогноза, я задала вопрос картам, с чем будет связано главное событие, основное событие для представителей знака Зодиака Близнецы в марте. Валалуна и букет. Ну, я думаю, что это будет какой-то очень романтичный период вашей жизни, связанный с материнством, с семьей для кого-то, а для кого-то это может быть любовь, очень близкие чувственные отношения на работу, если честно, тут как-то не особо похоже, ожидайте ну знаете, такой, несколько такой ленивый, приятно заполненный эмоциями месяц ну и плюс еще могут быть подарочки по букету ну что ж, желаю вам благополучного марта Пожалуйста, подписывайтесь на канал, кому было интересно, лайкайте, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.